Вышли не за фургала, а против Москвы. А вот эти выкрики по поводу против Москвы, это очень плохо. Вы же понимаете, это ФСБшники, это Эшники, вот это все провоцирует. Какая Москва, Причем здесь Москва? Есть конкретный Путин. Не Москва и москвичи, блядь, как у Гелеровского, а есть конкретный Путин и режим Путина. Это не режим Москвы. И такой сепаратизм для чего это устраивает? Понимаете же? Это очень выгодно Путину и путинцам. Любой сепаратизм сейчас очень выгоден. В конечном, в самом худшем случае, сепаратизм, в самом вернее, да, закончится Китаем, понимаете? Мы же это прекрасно понимаем. А нам это совершенно не нужно. Нам нужно Путина победить. Какую Москву они бросились побеждать? Всегда у зла есть конкретное имя. Имя. Помните? Имя сестра. Вот, и... Помните, какое имя она рассказала? Вот и, и когда вам говорят, что Москва виновата, Хабат виноват, и все, вы вспоминайте вот это имя, сестра имя, и не будьте такими мудаками, понимаете? Имя конкретное, Вова Путин, пидор гнойный.